И вот на такой ноте, дамы и господа, мы все-таки стартуем. С вами Александр Найвс-Смирнов, я напоминаю, что все мы находимся с вами на турнире, новогоднем турнире от женского эпицентра, в рамках которого именно женщины и, ну, девушки, простите, если кого-то оскорбил, э, принимают участие в рамках этого турнира. Пошленькие сучки и Girl Power, э, это первая пара, которые сыграют сегодня на карте The Dust 2, но, ну, собственно, сейчас будет, конечно, поножовщина, в результате которой будет... Э, Будет, будет что-то. Будет что, пока непонятно, но давайте, в общем, смотреть. После поножовщины у нас пока что стези остается в соло. Пытаются догнать, в результате догоняют, но демейдж стези получает, поэтому от 100 хп остается 35. Теперь только лишь одна пика, как говорится, и... Не будет одной пики, Лолкек кек. Стези режет всех своих соперниц, и право выбора стороны переходит команде Пошлые Сучки, и они выбирают начать именно в атаке, дамы и господа, что логично и, конечно же, вполне себе очевидно. Составы команд Пошленькие Сучки. Это девочка Ангел, Белка Ксения, Стези и девушка Мент. Команда Герл Power это Лиска Хохлушка, Босс Оргий, Дабл Пенетрейшн. <смех> ну, <смех> в общем, Иблис и <смех> <Кис> Равр, <смех> <смех> это сложно, конечно, произносить такие забавные смешные никнеймы, но что есть, то есть также, дамы и господа, я очень хотел бы поблагодарить спонсоров Но давайте, наверное, сделаем это чуть-чуть позже Потому что сейчас все-таки э, матч И все-таки поджим, кстати, очень интересный от команды Girl Power Сейчас попытка забегать э, в тыл врага ну здесь Лиска Хохлушка сходу у -у -у уворачивает на лопатке, если можно так выразиться, Белочку И попытка удержания точки А Ну, на мой взгляд, конечно, максимально успешная и легчайшая Девушка Мент остается последняя Берстфайры летят, попадание в голову есть! Минус дабл перетрейшн И минус от иблиз Ну, здесь такое, как бы, себе можно было даже, в общем-то, и резать Поэтому это хорошо, что застрелили просто Ты супер комментатор, спасибо большое Очень приятно слышать похвалу в свой адрес Ну, а в счете повели у нас Girl Power. Итак, дамы и господа, спонсоры Спонсорами данного турнира выступили Я что-то вот потерял же, я же выписывал себе Где, почему я не вижу, где а, да, благодарность спонсорам огромная, это Фрося, Дарси, Ванильный Сосочек, Енот, Зверь и Эприл, вот такие вот э, спонсоры данного турнира, и, в общем-то, призы, призы давайте тоже в следующем раунде озвучу, чтобы вы понимали, за что, собственно говоря, сегодня э, борется Наши девчата Минус от Лиски Хохлушки и от тоже Поступает один фраг по Белочке Команда Пошлые Сучки постепенно начинают рассыпаться Но тем не менее прессинг на зигзаге они по-прежнему сохраняют И есть, собственно говоря, надежда на то, что этот прессинг доведет команду до успеха но очень хороший хэдшот от кисы ой, ой ой ой ой киса Киса прям разыгралась неистово Уничтожая соперников в зигзаге Это уже третий минус в ее исполнении Попытка прострелить, но там мелькает Кстати, где-то девушка-мент И, судя по всему, девушку-мента сейчас Просто вынуждают открываться в зигзаг А это четвертый минус для киса-равра И это киса-равр Это звучит почти как киса-завр Только киса-равр Ну, короче, вы сами все прекрасно понимаете ну и, наверное, о призовом фонде все-таки стоит поговорить. Последнее место, то есть четвертое место, получает стикер-пак ВКонтакте. Собственно, каждая из девочек получит такой, так скажем, символический приз в виде набора стикеров для каждой участницы команды. За третье место девочки получат по два стикера. В одни руки, как говорится, ну, по два стикер -пака. И привилегии спонсора на месяц А привилегии спонсора, между прочим, стоят... Ой, простите, это я вам прочитал второе место Давайте, короче, ладно, по призовому фонду пройдемся отдельно Чуть более детально и чуть-чуть позже Энтри фраг, дамы и господа, за командой Hero Power И снова Кисаравр на этот раз уже прострелами убивает соперниц Все как-то слишком жестко, знаете ли Ксения и девушка-мент остаются вдвоем. Ксюша пытается сделать минус э, в миду. Не совсем удается это сделать. Соперница очень быстро передвигается. И тут минус от дабл penetration, э, Двойное проникновение, если кто-то не знает. Но, боже мой, это все, конечно, смешно и весело. Очень весело. Очень смешно. Комментатор лучше Никита Марвин. Нижайший клавенюсь. большое спасибо. А, Девушка-мин, в ожидании поджима со спины, кстати, дожидается этого самого поджима и забирает Кисуравра. Но тут просто без шансов хэдшот от Лиски, Охлушки. Причем прям реально, прям без шансов. Там даже невозможно было среагировать на такой выстрел. Деться было просто некуда. Костян тут, лайк здесь, Сан Валерович. Там сям, всем, всем, кухну, наступающим. Всех, Константин, приветствую. И вам тоже хорошего настроения. Короче, за третье место привилегии мецената всем участницам команды и по одному стикер-паку. За второе место по два стикер-пака, простите, и привилегии спонсора на, ме на месяц вырубают кису, но киса при этом успевает сделать энтрифраг. Ну а босс Оргий, в общем-то, вырубает стейзи, минус от Иблис. Пока что, к сожалению, беспробудно и не очень много шансов имеют пошленькие на то, чтобы выиграть этот раунд. Риска как лужка, как... Какие жесткие штуки выдает, вы видели? Практически с прифайра просто была уничтожена соперница. Лютый и дикий хедшотище. 4-0. Э, так вот, короче, не дают мне все, девчонки, никак говорить. За второе место команды получают э, привилегии спонсора и по два стикерпака. А за первое место привилегии спонсора по три стикер пака и каждый доставка роллов до 1000 рублей на дом. Вот так вот, прикиньте. Мало того, что девчульки сейчас красивый КС покажут, выиграют стикер-паки, привилегии и все дела, так еще и роллы. Каждая же девушка любит роллы. А, минус от Ксении, причем далеко не один единственный минус Ксении был сделан в этом раунде. Ну и проход на точку Б оказался успешным для команды пошленькие. Те самые, вот, произносить, что я во время матча уже, наверное, права не имею. Но все-таки, конечно, девушки так подписались, поэтому, наверное, имею дабл даблкил, минус по охлушки и снайперская винтовка в руках девушки-мента. Снайперская винтовка. Да-да-да, вы не ослышались. Э -э женское АВП. Я топлю засосите ноги, мне нравится название. Константин, название действительно забавное и смешное. Ну, у всех девочек красивые названия. Кстати, напоминаю, в чате на ютубе сейчас проходит голосование... Где вы можете отдать голос команде, которая, как вы считаете, победит. Это, конечно, никому ничего абсолютно не даст. Кроме просто того, что вы проголосовали. Ну, это просто так, вот. Для статистики, так скажем, чтобы знать, за кого болеет чат в большинстве своем! Боссоргий! Это просто богиня Counter-Strike. Отличный трипл килл на приеме точки Б. Стези и девушка-мент остаются против Кисаравра и Иблис. И, конечно, что, одня, что, одня, э, что одна, что другая, что третья, что четвертая. Все девушки очень жесткие, но здесь Стези, к сожалению, не замечает положение соперницы. А вот девушка-мент по информации работает просто на все 150%. Один в один ситуация. Бомба, конечно же, подконтрольна э, Представительницы обороняющейся стороны. Ну и здесь девушка-мент... Вытаскивает, дамы и господа, Кисаравар, к сожалению, не попала в свою соперницу, ну и тем самым позволила выиграть в этом раунде. Все почему? Потому что женское АВП. Нужно команде Girl Power срочно тоже приобретать снайперскую винтовку и выходить на какие-то равные условия борьбы. Как мне кажется, это было бы справедливо. Вы знаете, какой у них размер прицела? Нет, к сожалению, не знаю, и это знают только сами девушки. Закир, приветствую. Здоровье, все супер шикарно, замечательно. Тут, Надеюсь, и у тебя тоже все хорошо, Закир Давненько мы с тобой не общались Ну что, у нас снова попытка Открыться на точку Б и поджим э, Нижней т моментально Контролирует э, Ксения Далее минус от девушки-мента. Стейзи погибает в размену, босса. тут -ту, -ту, -ту, -ту, ту Вот это ничего себе. Ситуация 3 в 3. При этом я напоминаю, что тут как бы выход на точку Б по-прежнему еще и продолжается. Минус по девочке-ангелу. Ксения и девушка-мент остаются вдвоем. Ксения... К сожалению, пока что все мимо, но все-таки какой-то размен получается, да? Девушка-мент, на этот раз без снайперской винтовки, но зато с М-кой. 96 кп перестреливает дабл-пенетрейшн, 4-3, дорогие друзья, и начало от команды Girl power Напрямую нам говорилось, что, скорее всего, они будут побеждать в этом матче легко. Однако сейчас напрямую можно точно сказать, что легкой каточки здесь не будет. А я также хочу напомнить вам, дамы и господа, что следующий матч команда Сладкие Писи против команды Сосите Ноги будет проходить также на карте The Dust 2 в формате Best of 1 через 10 минут, 5-10 минут после окончания данной встречи. И напоминаю вам, что это стадия полуфиналов. Ну и, в общем-то, что, у нас теперь на этот раз, наконец-то, точку Б пошлинки решили оставить без внимания. Зато решили оказать полностью все, что только можно было в виде внимания, любви и горячих обнимашек на точку А. Здесь разбиваются лица практически у всех э, девушек, охраняющих точку. А, однако они продолжают еще какие-то размены из себя все-таки выдавливать. Но, конечно, справедливость ради отсутствия девайсов вносит свою лепту. Иблис. Замечательная игра, конечно же, на гусе. Дабл Если не трипл кил, удалось сделать представительницы команды Girl Power. Но только даблкил или трипл кил. В общем-то, этим пришлось ограничиться, к моему величайшему сожалению. Работаем после НГ, обратно в Москву, уезжаю по работе, переводят. Ух ты, ничего себе. Командировка именно или переводят прям на постоянку работать туда? тем временем снова готовится открывать middle но ну, на миду у нас пока что тишина никто из э, игроков э, можно же так говорить в общем девушка же ведь это тоже игрок и никто из игроков команды girl power не выходит пока что на middle ну и у нас тут снова готовится что-то интересное вокруг точки а во всяком случае с виду так кажется но все может поменяться Лиза Хохлушка, если кто не знает, это, кстати, э, стримерша. У нее есть канал на ютубе, ну, там, в общем, сами можете найти, как бы. Ссылку скинуть не могу, но вы можете найти сами так легко. Просто вбейте в поиске Лизка Хохлушка и найдете Лег легко. Минус от девушки мента по боссу Орги. И, к сожалению, старания Лизки Хохлушки ни к чему не привели команду Girl Power. Она, конечно, попотела. Длину, конечно, пыталась принять, но после череды разменов все-таки пальму первенства в этом раунде забирает себе команда пошленьких девчоночек. Давайте назовем их так. Ну, не очень просто мне как-то ложиться приятно, так скажем. Блин, как... <с> какую жуткую штуку я чуть не сказал. Ладно, нет, все-таки скажу: не очень приятно ложиться на язык. <с> Название команды пошленькие. Ну, вы сами видите, в общем-то, да. Энтрифраг за Ксенией. В очередной раз энтрифрагер. Команды пошленькие приносят первый минус своей команде. Босс Оргии. Отличный прием точки Б. Два минуса в паре с Кисаравром. Но босса Оргии убивают. По-прежнему есть девушка-мент со снайперской винтовкой. Это, в общем-то, ужасно на самом деле. Для команды Girl Power, разумеется, потому что это страшное АВП. Оно постоянно попадает, практически никогда не промахивается. Для девушки, хочу сказать, результат очень и очень... Прям очень и очень красивый. Ну вот, прям одна в двоих. лиск Хохлушка забрала девочку Ангела. И вот теперь вопрос, сможет ли АВП в соло затащить двоих? Ну, по одной, как минимум, сопернице есть информация. Но нет никакой информации. По второй оппозиции у команды Girl Power ну просто изумительные на самом-то деле. Это и контроль дверей, и контроль окна, в общем-то, тут невозможно будет найти... Момент, когда зайти на точку ну, ну какая ошибка, Алиска Какие, ну в смысле Не то, что ошибка, она типа ошиблась И неправильно сыграла, тайминги Она отвернулась вот прям в тот самый момент Когда ее соперница Взбиралась в окно И в итоге девушка-мент Выигрывает раунд для своей команды Это просто какая-то крышесносная история Дорогие друзья 6-4 Пошленькие закрепляются в своем э, Перевесе и я прям с трудом верю, что это действительно так. Сколько игр будут сегодня? Сегодня будет э, 4 матча. Ну а по картам карт будет сыграно 5 или 6? Форму... Форму заказали по заказу, как и ник. Ну, форма, да, сегодня, как вы видите, модели сегодня нестандартно используются. Так как у нас сегодня играют девушки, то поэтому, собственно, и модели у нас, как вы понимаете, тоже... Девчачьи Девчачьи какой-то дичь сказал Ладно, не обращайте внимания Здорово, Данила, приветствую Ну, у нас тем временем врыв на точку А В исполнении девушек в красном И девушки в красном, кстати, оформляют Все-таки выход на точку А При разменах ситуация складывается практически Плюс-минус равная, 3 в 3 Но с поставленной бомбой и дальнейшим ретейком В исполнении Girl пауэр и здесь босс Оргий, первый минус, второй минус, а вот уже и интрижка появляется. Девочка-ангел, находясь в саде, забирает босса Оргий, но проигрывает перестрелку, перестрелку, а! перестрелку, конечно же, Кисаравру. И тем самым команда Герл Пауэр, наконец-то, спустя 6 раундов, все-таки смогли при... принять и прервать Эвин Стриг своих соперниц. 6-5, борьба продолжается. Казалось не женский, а жесткий Но кстати, это не ошибка Даже невзирая на то, что это женский Counter Strike это жесткий Counter и посмотрите, как девчонки Какие вещи делают а, Привет, Найс nice Актив, я Лостер Лостер, приветствую давненько Тоже ты не заходил на трансляцию, где пропадал а, Кто проводил Проверку пола? А, администрация данного турнира Ну, по всей видимости, это же как бы очевидно, да. Ну а кто ж еще проводил-то проверку? Минус от белки по боссу Оргий. Энтрифраг сделан командой. Пошленьких девчонок, и у команды Girl Power проблемы. Правда, эти проблемы достаточно быстро сами собой рассосались, простите за грубость. Но дабл от Киса и один от Иблиса, в общем-то, ставят команду Girl Power теперь уже во главе э, этой ситуации. Однако девушка-мент, ну, я не знаю, надо что-то очень активно придумывать для того, чтобы отнять снайперскую винтовку у этой девчонки, потому что, ну, она уж очень больно наказывается своих соперниц постоянно и прям так ну, некрасиво некрасиво, потому что против этого АВП еще до сих пор не придумали как законтрить привет, лучший комментатор присылает 2 евро, товарищ Сомчик, большое спасибо вам, господин Сомчик, помните вы господин, да, снова снова вы врываетесь донатикам большое спасибо и вам тоже, привет и приятного просмотра Ну что, киса, естественно, пытается поперестреливаться с соперницами, а что же делать, как бы она же ведь играет в обороне, но бомбу э, пошлинки все-таки успевают поставить, тем самым двуххиповая киса уже скорее всего здесь не выиграет, потому что а заканчиваются патроны очень не вовремя, приходится уходить на перезарядку. Ну и, естественно, это дает возможность девушке-менту, или кто там у нас находился в этот момент в Тэшке, спокойненько уйти и поменять позицию. Ну а 2 хп при выбивании, разумеется, это, к сожалению, ни о чем. Вот вам, пожалуйста, обычный прострел. И на этом раунд заканчивается. Увы. И ах, поражение. 7-5. И полностью, кстати, присоединяюсь к словам Дарьи. Ни в коем случае не думайте, ребята, обижать э, девчонок Девчонки стараются, девчонки потеют, если можно так выразиться Стараются продемонстрировать вам красивое зрелище, красивый КС И вообще, в принципе, поучаствовать в турнире, выиграть, получить удовольствие от этого И каждый, кто будет сидеть и оскорблять девчонок, будет улетать в бан Поэтому имейте в виду, это касается вообще абсолютно всех Модераторы в чатике присутствуют я присутствую в чатике, этого должно быть достаточно. Оскорблений представительниц прекрасного пола... В рамках сегодняшнего стрима как... Да нет, вообще, в рамках любого стрима я не потерплю. Даблкил от Стези и проход на точку Б можно считать, в общем-то, открытым. Да, как бы сдерживать уже практически некому. Да, дабл penetration минус USP. Но при этом численный перевес ненадолго, правда. Но все-таки сохранялся за командой пошленьких. И контроль над точкой Б, разумеется, также за ними. Правда, бомба устанавливается вот только сейчас. Ну, а Ксюша уже успевает забрать дабл пенетрейшн. Кисаравр. Открывается с без фрагов. Два в три. Численный перевес, конечно, как и позиционный. Естественно, здесь безоговорочно находится на стороне пошленьких. Но при этом можно выбить почему нет? Но минус от Ксении уже говорит нам об обратном. Кисаравр 47 хп и шансов вероятнее всего практически не остается. Ну, не практически, а не остается, в общем, ладно. По факту. По факту шансов, конечно, здесь не было. 8-5. Уж очень жестко пошленькие зашли на точку Б. Тут скорее, конечно, проблема в том, что не удалось ее удержать или хотя бы как-то разменяться плюс-минус. Но что имеем, то имеем. И пауза от команды Girl Power. К сожалению, у них одна представительница их дружного коллектива вылетела. Что поделать. Помните, я называл вас обе... Господи, все аж затроило меня. Александр, помните, я вас обещал называть лягушкой? Да, было дело. Было дело, потому что опубликовал я тут, да, статейку. Ну, не статейку, а это как она там вот это... Подведи итоги типа 2021 ВКонтакте. И оказалось, что у меня там онлайна 365 дней. Э -э из 365 дней. В общем, короче, и там почему-то была нарисована лягушка. И, собственно, теперь почему-то я... Почему-то модератор решил называть меня лягушкой Ну, пауза, в общем-то, естественно, вы сами понимаете, для чего здесь взята Очевидно, что пауза не тактическая, не с целью что-то обсудить А с целью дождаться пятую Девушку Но пятая девушка у нас пока что отсутствует И беда в том, что Ее заменяет бот Бот с ником Kerrigan Разумеется, это надежда В какой-то степени, да, потому что теперь Сильнейшие игроки команды Girl Power Могут погибать и заходить за бота И продолжать настреливать Но объективно на данный момент у нас самый сильный здесь, конечно, является эта, э, Девушка с ником Киса В команде Girl Power Но вот, кстати, Керриган отдается Это проблема в том, что что боты делают то, что хотят сами. А ты играешь на серверах, Книв очень редко, в качестве пиар-акций для серверов. Но это опять-таки повторюсь, бывает крайне редко. Но бывает справедливости ради. Вот, например, 29 числа ближайшая игра на паблик сервере. У ребят из команды Time Factor, если вы таких знаете. Тем временем атака разменялась у нас, кстати, парадоксально, но очень плохо. Одна лишь только Ксения осталась. А я ведь напоминаю, команда Girl Power изначально в этом раунде играют в меньшинстве. Поэтому сценарий данного раунда очень прост и красив. Даже невзирая на то, что девчонок было меньше, у девчонок был бот. И бот умер самым первым. Они все равно нашли возможность выйти на плюс-минус околопобедный результат. Почему околопобедный? Потому что Ксения... Ну, не смогла, но давайте будем честны. Ведь в теории могла сделать 4 минуса и выиграть раунд. Ну, у нас пауза, собственно говоря, очередная. Почему она взята, думаю, опять же, не стоит говорить, да? Нужна была пауза для того, чтобы дождаться пятую подругу по команде. но она пришла уже, как бы, да? Керригана, как вы видите, уже у нас нет на сервере. Но что поделать? Паузу-то уже взяли, поэтому придется подождать. Ну, а по совместительству с последним раундом, Вернее, с последней паузой от команды Girl Power мы с вами будем сейчас наблюдать за последним раундом первой половины. После этого, как вы можете догадаться, и это несложно, произойдет смена. Стейзи, тащи, я в тебя верю, пишет э, некий Рафаэл. А, ну, собственно говоря, Стейзи, как вы понимаете, это представительница команды «Пошленькие девушки». Что за игра? Стендов лучше, ярый. Это Counter Strike 1.6. Ну, а какая игра в целом лучше? Я все-таки считаю, что это такая, ну, типа, дело вкусовщины. Кому-то нравится одно, кому-то нравится другое. Для кого-то Counter Strike 1 замечательная игра, для кого-то и Counter Strike 1.6 в том числе э, будет унылым г. Но кто-то может. Э, есть же люди, которые говорят, например, что э, современные игры не очень интересны. Это как бы субъективное мнение не более того. Что ж, оборона проседает по своим лайфбарам, сыграв всего-то навсего 20 секунд. Как вы видите, босс Орги теряет чуть больше половины лайфбара. А кисаравр вообще еле-еле душа в теле, как говорится, добегает до гуся. И здесь пытается препятствовать выходу на лонг от своих соперниц. Но соперниц остановить, кстати, будет очень сложно. Там есть снайперская винтовка и... Как вы понимаете, сейчас проход на точку А. Это вопрос времени. Но ну, здесь можно разыгрывать сплитпуш. Босс Оргий уступает в перестрелке с Но размен поступает. И это, конечно же, большой плюс. Большой плюс. Дабл пенетрейшн. Дабл килл Минус от откисы. 8-7. Итоговый счет первой половины, дорогие друзья. Минимальный перевес за командой Пошленькие сучки. У команды Girl Power. 7 раундов, взятых в обороне, что я считаю, по моему мнению. Является, ну, достаточно хорошим количеством раундов Взятых за слабую сторону на этой карте Поэтому, в общем-то, если вы спросите мое мнение Я считаю, что команда Girl Power имеют больше шансов на победу на этой карте Однако, ни в коем случае не пытаюсь приуменьшить достоинство и скилл команды Пошленькие Сучки Они тоже вполне себе могут Но им будет тяжелее, потому что теперь они находятся в слабой стороне а тем временем, бомба установлена на точке Б и сделан энтри-фраг по стезе. Здесь, кстати, еще и дымок у нас лежит на точке Б, что дополнительно будет осложнять возможности проведения ретейка. Минус от Ксении по дабл penetration, кисар равер, дабл на приеме, конечно же... Щепок, боже мой, забыл, как оно называется, давно не говорил это слово <смех> Обычно как-то все двери и двери, а тут хотел сказать щепки Далее, в общем-то, уже, естественно, ни о каких ретейках нельзя говорить Три секунды до взрыва, и даже если девушка-мента успевала бы добежать до точки Б Этим все и заканчивалось бы Ну а счет 8-8, и вот вам под занавес еще и хедшот от девушки-мента Надаст? Теры сильнее, алё а что, разве кто-то сказал что-то против? Именно об этом вообще-то, товарищ Егами, э, я и говорил, как бы, нет, вы разве не заметили, что я сказал, что команде Girl Power играться во второй половине будет легче, а учитывая, что они сейчас находятся в атаке... В общем, вы странное умозаключение сейчас какое-то э, привели... 3 в 5. Постановка бомбы на точку А, разумеется, возможно, и беспрепятственно, естественно, произойдет. Девушка-мент 1 хп, но успевает сделать по дабл penetration. Неприятненький хедшотик. Тем временем, еще один минус на подобранном калаше по боссу Оргий, но с разменом. Девочка-ангел. Один против троих. Одна, прошу прощения, одна против троих. Ну, тут лиска хахлушка, пользуясь преимуществом. Своего калаша. Конечно же, заканчивает раунд победным исходом. Но покусались. Ведь, согласитесь, очень болезненно сейчас пошленькие сучки провели экономический, как бы, раунд. Было неприятно. На Дасте равны команды? Абсолютно нет. Атака, разумеется, сильнее на карте The Dust 2. Мы не говорим сейчас про Counter-Strike Global Offensive, где баланс немножко видоизменен. В КС 1.6... Естественно, была есть и будет атака сильной стороной, и вот уж в чем в чем, а в этом спорить бессмысленно: Салют всем, Саня. Как ты рад тебя видеть? Шахин, приветствую. Все замечательно, у меня все хорошо. Лиска хохлушка попадает таки в девочку Ангела, точнее, в ее голову. Вот не повезло. Не повезло. представительнице команды Пошленькие. Ну и ретейк. На самом деле, если посмотреть на лайфбары команды, э, пошленькие, простите, на, кома на лайфбары команды Girl Power, то тут вполне себе реально провести ретейк, учитывая там 15, 11, 39, 34, там из 100 хиповых-то только одна иблис находится. Но у девушки-мента нет ни девайса, и позиции вменяемой, к сожалению, нету, поэтому тут, ну, вообще, как бы, конечно, без шансов. Хотя выбить... Ну, представьте, там два патрона и минус-лиска вместе с минус-боссом, да? Ну, кстати, минус лиск все... о ой А девчонки-то все от бомбы взорвались, кроме Кисы. Только одна киса смогла пережить этот апокалиптичный взрыв. Ну, 10-8. Призовой фонд есть? Да. Товарищ Шахин, призовой фонд я озвучивал уже. Переозвучивать не буду, потому что это очень долго. Но в начале следующей карты я скажу. Uh, ну, то есть в начале каждого матча я в очередной раз буду напоминать вам uh, призовой фонд, uh, стадию, спонсоров и так далее. В общем, все это дело я буду вам постоянно напоминать. Лиска-хоклушка и отрефраг по Белочке. Белочка прям, наверное, в прикол совсем не восприняла этот минус, потому что, ну, такой прострел прям достаточно болезненный прилетел сейчас на гуся. Но минус киса. Однако контроль над точкой А все-таки теряется, и бомба будет установлена. Что самое интересное, по длину, при этом на длине, в общем-то, нет прям уж такого стопроцентного контроля. Так там еще и девочка Ангел с подругой по команде. Идут выбивать даблкин-триплкин от Стейзи. Вот это ворвалось. Вот это, дамы и господа, врыв сейчас произошел с просвета. Просто передала всем по привету. Жесткий квадро... Прошу прощения. жесткий трипл килл от стези. И заслуженный, абсолютно заслуженный девятый раунд для команды Пошленькие девочки. Как же я ору с их ников. А что тебе, господин еврей Орнова, в их никнеймах? Вполне себе нормально. Девочка-ангел, хороший никнейм, например, да? Ну, конечно... Дабл penetration никнейм Никнейм Никнейм дабл penetration Мне кажется, здесь, конечно, выигрывает Пока что топ Никнеймов äh, а что там было сделано? Кого-то забанили, вижу Странные какие-то сообщения, вообще не понял в итоге, о чем они, но ладно. Забанили, правильно, в принципе, сделали. Тем временем команда Girl Power заняли точку B. И пока я разбирался, за что там э, наказывают, собственно говоря, людей в чате, команда Girl Power наказывала на точке Б пошленьких девочек. Белочка. Успевает пробежать, спра... ну зачем не надо возвращаться? <смех> не надо возвращаться, там еще и в спину уже лиска хохлушка несется, а это как бы такая девушка, которая, знаете ли, если увидит, то скорее всего по полной накажет за то, что ты плохо прячешься. И взрыв. Уносит жизнь почему-то босса Орги, непонятно почему. Вроде все успели убежать, но ладно. Одной девчонке место, видимо, на спасательной шлюпке не нашлось. 11-9, герл пауэр, пока что впереди на два матчпоинта. И как я и говорил, у команды Пошленькие Сучки будут, к сожалению, проблемы во второй половине неизбежные. Что поделать. Как игра? Я не успел. Сирик Болунду. Игра замечательно, Смотри, 11.9. Вам смешно? А мне кажется, стример накручивает онлайн? А мне кажется, что такого абсолютно никогда не было вообще, в принципе, в истории канала. Ни разу никаких накруток не было. Просто если мне кто-то объяснит вменяемость накрутки когда-либо чего-либо, тогда мы поговорим с вами отдельно. А по факту, типа, просто зачем? Энтри на точке. Неважно на какой, но энтри фраг по команде пошленьких девочек, к сожалению, был сделан опять-таки для самих пошленьких девочек. Your power Пытаются заходить на точку, и здесь с разменами удается реализовать выход. Но разве что, конечно, Белочку не нашли, потому что Белочка у нас в дымах спасалась. Важный момент спасалась, потому что, попытавшись прострелить, ее нашли. Дабл penetration. Как бы это забавно не звучало, но все-таки делает Double Penetration. И как итог, последний минус от кисы 12.9. Почему у них нет своего логотипа команды? Потому что все эти девушки участницы проекта «Женский эпицентр». И, собственно говоря, именно поэтому у каждой девушки стоит значок «Женского эпицентра» вместо логотипа. А игра, да, проходит на фаст капчике. Все правильно. Ну что ж, забегание на точку Б. Такое прям на ноге. Достаточно быстрая и жесткое. С разменами, правда, причем с неприятными разменами для команды Girl Power. Вот вроде бы, да, начали забегать, и все заб... получалось хорошо, как бы, да. Хотел я <laughs> немножко ругнуться, но и все как бы хорошо. Не зэ, а хорошо. Но теперь 3 в 3, и вот, кстати, уже не стопроцентно вообще ни разу, что удастся удержать. Минус от Иблиса, ну все, тогда окей. Тогда окей. Минус от Дабл Пенетрейшн, 13,9. Ну, тут штука такая. Штука такая. Есть, конечно, очень много шансов у пошленьких на победу на первой карте. А я напоминаю вам, что тот, кто проиграет, отправляется в матч за третье место. А тот, кто победит, сыграет финал формата Best of 3, который пройдет, ну, буквально там через 2 э, часа. То есть в любом случае команда, которая проиграет или выиграет, э, сыграет еще как минимум одну игру. А дальше уж будет видно, что с чем и как связано. И Кисаравр минус... И от Лиски. тоже. еще один минус. что то как-то девушка-мент только-только приобретает снайперскую винтовку и только-только может начать создавать проблемы с своим соперницам, потому что до этого авика не было, и куда деваться-то? А АВП у нее ну, очень опасная вы сами видели. дабл penetration минус белка, и это уже третий фраг в копилочке команды Girl Power. По-прежнему ни одного ответного минуса от пошлых не поступило. И что самое страшное для команды пошлых, девушек... Uh, это то, что точка «Б» потеряна безвозвратно. Девушка-мент с промахом, к сожалению, погибает, и Стейзи убивают тоже. 14-9. А вот и всего лишь навсего два раунда остается взять команде «Герл uh, Пауэр» до победы. Всего-то навсего, да? Да. Типа небольшое уж количество раундов нужно забрать, при том, что сейчас можно выбить экономику с соперниц. То есть взятием 15-го раунда, по сути, команда Girl Power может обеспечить себе спокойное взятие и 16-го. Но, тем не менее, entry frag создает как раз-таки именно... Участница команды Girl Power, если быть точным, Лиска Хохлушка и пытается сделать, кстати, второй минус. Размен, между прочим, последовал. Ой, Стези даблкилл на приеме Зигзага, ну вот в это я уж не мог поверить. Я думал, что вдвоем-то девчонки зайдут беспроблемно, но однако Лиска отрабатывает косяк своих соперниц и дает размен. Тем не менее, Стези оформляет уже третий фраг по оппоненткам и Кисаравр одна против двоих. Но тут, конечно, приятным моментом являются лайфбары. Это 12 хп и 20 у команды пошленькие и 56 у Кисы Равра. Тут как бы все очень и очень неоднозначно. Ну, теперь все еще более неоднозначно, но это легчайшие, по идее, 4 минуса для э, стези. Все так и есть, это легчайшие 4 минуса для стези. Почему я так сказал заранее? Ну, это же очевидно, дорогие друзья. Игра от позиции, наличие девайса, даже, да, пусть лоу хп, но... Время работает на руку Стези. Позиция на руку Стези. Все. Такое очень сложно выиграть, потому что участницы Girl Power пришлось бы просто двигаться как можно агрессивнее. Теперь уже не идет вопроса о поломанной экономике команды Пошленькие сучки. Так что тут, собственно, идет разговор. О сдаче точки Б, дамы и господа. Парадоксально. Но это факт. Точка Б полностью отпущена, и пошленькие делают ставку на ретейк спота Б у своих соперниц. Ну, решение, конечно, не очень однозначное, потому что ретейкать всегда очень тяжело. Респект девчонкам за то, что они решили попробовать очень сложную реализацию раунда. Но, к сожалению, скорее всего, тут надо уходить на сейв, потому что 2 в 5. Неперспективно пытаться выбивать... Стейзи, конечно, до последнего боролась. Но девушка-мент делает единственное правильное решение. Это просто уходит. 5 хп. Главное, чтобы не нашли. И нет. И нет, дамы и господа, не находят. Но это 15. А это означает, что это матч матчпоинт, дамы и господа. Всего-навсего один. Раунд, и команда Girl Power попросту возьмет и выйдет в финал. А пошленьким предстоит взять еще 5 матчпоинтов для того, чтобы сыграть овертаймы. И, собственно, через них попытаться выйти вперед. А тут Ксения с клеевым пистолетом, как называет мой один хороший. Э, друг, товарищ Константин этот девайс. но ну, Лиска-Хохлушка как бы лучше любого клеевого пистолета, в общем-то, потому что у нее еще и автомат Калашникова при этом есть, и замечательная позиция, где она просто ждала своих соперниц. Далее второй минус от нее же, ну, просто теперь как бы развал схождения, если можно так сказать, был сейчас сделан. Белка добирает Лиску-Хохлушку, но выход-то, дамы и господа, на точку Б... B... Команда Girl Power делают фейк на точке А и ставят бомбу на споте Б. Это ли не круто? А вы говорите, девки стрёмно играют. Типунный язык тому, кто это говорит. Посмотрите, они даже фейк-выходы делать умеют. Далеко не каждый игрок мужского пола такими вещами занимается. Так что отбросили все предрассудки. Здесь только Серьезный counter -strike. Но, к сожалению, к сожалению, конечно, это 16-10. Бесшансово. Белочка 59 хп. Девайс не самый лучший для того, чтобы убить 4 соперницы. Отсутствие дефьюз китов и прочие неприятности сопутствовали. Последнему раунду для команды Пошленькие Сучки. Дамы и господа, первая матч подходит. Первая карта. Первый матч подходит к своему логическому завершению. Карта Дедаст 2 в полуфинале между пошленькими сучками и Girl Power остается за командой Girl Power. И команда Girl Power выходит в финал, где они.